It's all about humanity слишком поздно начал снимать что вы на это скажете? Ничего Короче, хотели по красоте, взяли под стаканники, под Да. Они, к сожалению, оказались не такими, как мы представляли Тут написано Смоленск Короче, заходил в магазин и мне досталась вот такая вот игрушка скрипыши Ну вы знаете, такая акция постоянно в магазинах происходит И сейчас мы с вами проведем распаковку куда-то на правку Смотрите, мой мужик Ну красивый же, да? Да убери! <смех> Смотрите! Блин, <смех> какой! Что мне достанется? Вау! Блин, какой! Ой, мне... Дьявол? У меня он-то подходит, отдай! <смех> Я выгляжу круто или как? Нет. <смех> you you are, you... Что она делает? Как она скрипит? <смех> как она? Почему они скрипиши, но они не скрипят? <смех> Это <смех> вообще-то для наушников. Это, короче, вот для наушников, чтобы скреплять наушники. Скрипыши не в смысле скрипеть. скреплять. Ой, маникюр какой. Все, вот как всегда все рушишь. Просто она переезжает с московского зоопарка в Питерский. Я просто отражаюсь. Подожди. Что ты ржешь? Замолчи, пожалуйста. Смотри, как там красиво. Не слезы потекли. Она ржет затем, но то, что я ударился об это стекло. Когда вы в последний раз ели дожирака, мне просто кажется, что у них ежегодно постоянно, каждый день у них какая-то акция. А что, моя... Ой, наготочки. наготочки. Короче, вышли мы в Благое. Прохладненько. Ночь. Ноль, ноль с чем-то. В общем, мы приехали. И я как всегда начал поздно снимать видос, когда мы уже сидим в кафешке. В столовке. Что будем делать? Хорошая идея, погнали. Далеко. Тебе далеко, мне высказать. Смотри, как Александр. я могу достать. О -о -о -о -о -о. Убийца. Вот что я. Это... На день рождения через сутки. Я агрессивно подмигиваю. Очки сделали свое дело. Вот что-то мне подсказывает, что она проиграет. Не знаю, чу что. Хочу. До сих пор не могу понять, что мне подсказывает, что она поиграет. Это все, что ты способна? Это называется все по плану. Время 6 утра, 7 утра почти. Мы не знаем, куда идти. Вот. А главный торговый центр, в котором мы планировали сегодня, сейчас посидеть, закрыт. Удача по жизни. Вещи. Я не буду очень сильно стараться, поэтому. Так, решил попить чаечек. Посмотрим, что нам приготовила хозяйка. Тарелочки, посуда, кастрюли. Что это? Это у нас печенье Беном. Сахар, чай, терпкий. Чай, принцесса Нури, чай каждый день зеленый. О, это по мне. Ватные палочки, необходимые вещи, чистить задний проход. Где прокладки прокладываются? Как я буду без них жить? Они мне так облегчали жизнь. Каждый день мой, когда волвы со мной. Это такой рунтур. То есть у меня здесь есть ножики. Что тут еще есть? Есть туалет. Великолепный, комфортабельный, показывать не буду, она его обосрала. микеланджело Микеланджело Буанаротти. Лирика. Ошибка молодости. О! На, дай родителям почитать. Так, что у нас тут есть еще? У нас тут есть. Не знаю, что это такое. У нас тут есть картина, написанная, нарисованная, собственно, ручная. Вау, да. Авторский контент прямо у нас тут внутри. Вид из окна. Вид из окна шикарный. Из окна прям ждет нас фонарь. Классно будет светить нам прям в жопу. Так, что тут есть? Игрушечки какие-то. Это у нас... Лампа, я думал, вибратор. Так, у нас тут вешалка. Дверь. Всякие фонари. Светильники. Как видим... Все горит исправно, работает. В общем-то, что у нас тут есть еще? А, Мусорная ведерка. Всяческие столовые приборы и пиццерезка. Вау. Так, у нас есть сковорода. Всегда говорю, да. У нас есть пустая пустой ящик. И у нас есть холодильник Гинзу. Какой-то японский. Мой дед еще его завоевал в русско-японской войне. И у нас есть Samsung Galaxy плита, не Samsung и не Galaxy. Плита индукционная, пока не поставишь, не погреется. Масло подсолнечное каждый день, если сдохну, знаете от чего. Вода синежская, отфильтрованная моча предыдущих хозяев. Средство для мытья посуды каждый день. Если посуда растворится, хозяйка знаете кто виноват мыло банная на кухне вау, это просто что-то новое что самое удивительное здесь три крышки для кастрюли но одна кастрюля как бы факе лоджик давай скажи что-нибудь подписчикам молчаливые аплодисменты мы сейчас держим путь на пешеходный мост ну все задолбало, садись уже в машину все, поехали да, да, на самом деле блогеры много зарабатывают и они могут себе позволить такие тачки вот это прям моя выходная тачка чтобы вы не поверили, что это моя тачка посмотрите на ней реклама кто, как не блогер, будет размещать на своей тачке рекламу моя охрана всегда со мной она работает под, под, под прикрытием. Вау. Против солнца. Кстати говоря, про залив вот этот. Я в нем хотел искупаться, но, к сожалению, моя попытка искупаться привела к полному фейлу. Я залез туда и не смог дойти до глубины. То есть я прошел метров сто, и вода до сих пор была на уровне я до колен. Что это? Мусором говорю воняет. Да не деятельность полицейского публична. Я смог, Я могу с ними сфоткаться. Вот я. Я сфоткался. Все. И теперь скажи, что меня посадят. У меня писал. Ты прости меня но я встал в видос. Вау, какая красота. Вау! Wow! Я вот это я хотел бы попробовать. Тут такие интересные автоматы по выдаче вот таких вот жетонов в метро. Если кто не знает, в питерском метро до сих пор используются жетоны. Когда-то они были в Москве. Если меня не подводит моя память. Опа, все. Я могу проходить в турникет. Нормально. Для москвича это диковинку но для тех, кто привык уже здесь, это новинка. новинку. ЧЕГО, БЛЯТЬ? Сейчас вот информация для москвичей и тех, кто не был в Петербурге. Петербургское метро, в отличие от московского, оно немножко странное, может показаться таким на первый взгляд. Во-первых, вы здесь не видите вагоны. Да, то есть тут сплошные двери. Когда вагон подъезжает, они открываются вместе с дверьми... С дверями... Дверьми... Дверь... Вагонов, короче. Но также есть и обычные станции, как в московском метро. Правильно я говорю? Да. Сейчас я вам покажу, как это работает. Подъедет поезд, собственно говоря. Вот он подъезжает. Да, вот он подъехал. И... Я не знаю как это работает он типа подъезжает прямо нет следующий вот то есть прям вкрытый все идеально подобрано реклама яндекса в метро яндекс плюс там яндекс семья яндекс я что? Беру от Яндекса. О, Яндекс. Музыка. Rumor. Кинопоиск. Яндекс. Кайф. Яндекс. Диск. Яндекс. Такси. Яндекс. Алиса. Яндекс. Мария. А вот такие вот голоса. Если вам кто-то скажет, что Питерское метро не такое глубокое, я вам скажу нет существует глубокий стан Ну что, друзья, второй день, а для вас тот же самый скучный влог. И мы приехали в парк развлечений Диво Остров. Он вроде так называется. Да, вон можно заметить, что он где-то там. Он по плану очень большой, огромный. Сейчас мы проверим, насколько он большой, огромный. Короче, вот и началась первая парковая болезнь. Мы пришли в парк развлечений и... Мы вообще не планировали нигде кататься, в общем-то, но на каком-нибудь такой лайтовом и дешевом аттракционе. А в итоге у нас уже глаза разбегают колесо обозрения или американские горки. Я, Я бы тоже хотел на американских горках, но. Ии! Чтобы вы понимали, американские горки это не только вот это вот, а мне кажется, продолжение вот это, вот это, вот куда они поехали? Или это только вот это вот? Да. Вау! нас ногами, да? Да. Ну что, здесь Неее! Нет, нет, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Мы а? знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Я даже не знаю, что это такое большая это, вот это, вот. это вон та большая желто-белая. Да. Я больше всего молился, чтобы не она это. Да, да. да, нам нужно к большой русской горке. Почему у меня со словом большой русский? Обязательно хочется сказать БОС Это точно Прикольно сделали диво остров Типа под Диснейленд Ну, с учетом того, что там нет людей А мы там будем одни нет, Мне нет, страшно А, он а нет, Размеры меня пугают Чтобы вы понимали Я никогда Никогда не катался на таких Больших горках Максимум, что у меня было, это парки в парке в Бадвинхай. Жалкая детская хрень. Мут <Вот> на сегодня. <свист> <свист> Мут на сегодня просто. заорали, как будто их там... <и> <и> <и> ты <"Читонайзь к�" и> Ладно, я не трусь. Я спорим? Нет, мне не будет страшно. Это для меня слишком лайтово. Я так орал, мне кажется, у меня голосовый. Я так, я так не Нет, мне не будет страшно, это для меня слишком лайтово. От одного из крутых к самому лайтовому и прикольному. Колесо обозрения. Да. Это лучший антистресс в данный момент. В моем случае. Сейчас остается только сесть. полчаса один. О, как красиво. Вид прикольный, кстати. Очень вон, классно, вон, очень. Не, не очень. Там есть пруд? Дай. Да. Да, на водочках. Удивляюсь водоёмов в Питере. Там будешь прыгать сейчас. Вон, видишь, дети прыгают. Вон, крошки чёрные. Какая-то пульт. Можешь сходить? Сейчас, ну, просто посмотрите, я тут... Кто -то, кто -то. Ты не будешь? Нет. Итак, друзья, новый день, и сегодня я подумал, что почему бы ему не быть лайтовым, чтобы просто прогуляться. Не стоит срекаться с под нас. Фотографирует. Вот как будто тебе ход. Пожалуйста, погодите! Давайте маршрутки еще в Цитралию выставим, вы попласть! А это дом Зингер. Именно там на высших этажах находится офис ВКонтакте. Погнали, погнали, погнали. А чё нет? Зайдем. А, в кафе... В а? А, какой а, сразу ага. Спасибо. А, вы такая деловая Можно ваш пропуск? Я чувствую бизнес-центр и иду туда Блин, надо было его внимание И подняться по дыру да, Он даже с Мы бы попали в борт спасатель Я так как вот, не зашла, что ты сразу понял Что мы вообще не Так-так-так. Налоги-налоги Ну давайте сюда зайдем С да. А вот здесь открывается прекрасный вид, на, на... Меня. Маникюрчик. А откуда приехали? Из Москвы. В Москвы. Ну давай, а? мы тупо заряжаем на стол. Не, это платно? Да. Нет, а, нет. это не фотка. Да. Вот куда мы сейчас пришли? Ни за что не угадаете потому что мы пришли в Бургер Кинг. Нормас так, место для Бургер Кинга. повезло с местом. Ребят, не забывайте, что у меня есть инстаграм. Вот оно. Вот. И если кто будет говорить, что там слишком много и фоток, то я вам покажу, как ну, по-настоящему я фотошоплю фотки. Вот теперь я фотошоплю фотки. Убиваем рекорд, опаздываем на пруэст. Мы где? Мы где? где? В пизде! Я вообще уже не устала. всего. Устала? Вдруг летел на самолете и там... Какие-то передачи, как пуля летела. Сейчас. <связь> очень, <связь> очень <связь> понравилось. Очень классно сидишь, так позимуешь селик. Только показывай всякую фигню. По третьему, по четвертому кругу. А что это шелком такое шелком. вообще? Шелком. Что, шелком. Это, что это такое? Шелком. Ну ладно. так едем. Ну вот мы, собственно, и приехали уже в Москву. Ух, но ничего, надеюсь, в следующем году вы тоже увидите еще один очередной видосик с Питера, да. Это будет такая ежегодная традиция. Ну, короче, ребята, все, мы приехали окончательно, прибыли в место назначения, и если вам понравилось это видео, то ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. С вами был БиВи, всем пока!